Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Мне очень приятно выступать здесь. Я замечаю Замир Ахмеда Нараджабова, отделение опухоли головы и шеи, медицинского имени Петрова. И сегодня я хочу рассказать несколько фактов про меланому слизистой оболочки, а именно коснуться моментов особенностей диагностики и локального лечения. Прежде всего следует сказать, что меланома слизистых оболочек, относительно меланомы кожи, является очень редкой опухолью. А так, по данным психологических исследований 2023 года, около 5% всех новых случаев злокачественных опухолей это меланома. И при этом менее 2% из этих 5% это именно меланома слизистых оболочек. Если перейти к более конкретным цифрам, по данным... Более чем десятилетней давности в Европе было зарегистрировано 850 новых случаев за год. И если касаться данных более распространенных относительно первичной заболеваемости, то говорится о таких показателях как 6,3 новых случая на 1 миллион населения для справки для по последним данным 2023 -го года. Меланома кожи э, имеет показатель первичной заболеваемости. На порядок выше, ориентировочно 30 на, 1, на 100 тысяч населения. При этом среди групп риска это, как правило, люди старше 65 лет. Это возраст, в котором диагностируется меланомы слизистой оболочки. Если же говорить о локализации, где она может проявиться, то около половины случаев это слизистая оболочка области головы и шеи. Это прежде всего слизистая оболочка полости рта Более реже встречается меланомы слизистой оболочки синоназального тракта, полости носа и носоглотки. Около 37% случаев приходится на меланомы слизистой оболочки органов желудочно-кишечного тракта и около 4% на мочевые пути. Но остальные Органы – это органы генитального тракта у мужчин и женщин. А, относительно факторов риска. Если для меланомы кожи доказанным фактором риска является ультрафиолетовое излучение, его воздействие, то относительно меланомы слизистой оболочки а роль ультрафиолетового излучения… Ну, в Настоящий момент нулевая. Почему? Ну, прежде всего из-за того, что опухоль встречается достаточно редко, и провести какие-то крупные эпидемиологические исследования ну, просто не представляется возможным. Роль каких-то вирусов а, также не доказана, как и роль химических канцерогенов. И обусловлено это прежде всего редкостью данного заболевания. Относительно заболеваний слизистой оболочки полости рта встречается такое заболевание, как оральный меланоз или меланоз курильщика, где фактором риска развития этого заболевания, которое в ряде случаев и приводит к меланоме слизистой оболочки полости рта, является фактор риска курения. Относительно патомофологического исследования, здесь могут возникнуть определенные сложности, и здесь, помимо рутинной световой микроскопии окраски и могут помочь различные мунгистохимические маркеры такие как сок, СЭСТО, мелана и так далее, которые покажут на именно меланцитарный характер данного образования. При этом очень важно подчеркнуть, что очень важны молекулярные особенности, молекулярные пути в развитии меланомы слизистой оболочки. Если мы посмотрим на данный слайд, то очень важны мутации БИРАФ, ИНРАС и ЦИКИД в развитии меланом слизистой оболочки, например, области головы и шеи, синазального трактора, фарингеальной области, гастронтоститального тракта и так далее. А, касаемо диагностики, а, здесь прежде всего мы должны смотреть на анамнез пациента, как возникло это новообразование, какие сроки его возникновения, оценить факторы риска. При все обязательно общий осмотр, не только той слизистой, особенно если это наружная локализация, но и всех, в том числе и кожных покровов. Полный осмотр кожи и слизистых оболочек. При этом, например, при подозрении на меланому, катоглотки, носоглотки или синоназального тракта, очень важно эндоскопическое исследование, поскольку рутинный осмотр без, без инструментов имеет достаточно низкую чувствительность в обнаружении данных заболеваний. Очень важный момент лучевой диагностики, особенно если мы подозреваем какое-то достаточно обширное образование, например, области головы и шеи, и особенно часто это касается меланом, слизистой оболочки, носального тракта. При этом рекомендации говорят о том, что нам нужно использовать мультимодальную лучевую диагностику, по такие методы, как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, и не выбирать что-то одно, а желательно делать все эти методы в совокупности, поскольку очень важно знать истинное распространение данной опухоли, определение ее границ с целью, морфологической верификацией с одной стороны, и в дальнейшем планирование лечения. Если посмотреть рекомендации по лечению меланомы области, головы и шеи, то вот автор предлагают следующий набор диагностических процедур. В то же время, если мы посмотрим на те же рекомендации NCCN относительно меланомы кожи и по ее лечению и диагностике, то можно обнаружить, что данное руководство занимает 235 страниц и даже больше. А вот относительно лечения и диагностики меланомы слизистой оболочек, ну, мы в лучшем случае, если Посмотрим все рекомендации тех локализаций, где она может встречаться, но ну, максимум можем найдем 20-30 страниц. Относительно стадирования. Прежде всего нужно понимать, что если мы говорим о стадировании меланомо слизистых оболочек области головы и шеи, то первичная опухоль, как правило, начинается с категории Т3 и Т4, то есть ранних форм здесь, как правило, не подразумевается. Относительно толщины опухоли. Безусловно, Относительно лечения меланомы кожи, а толщина опухоли и, прежде всего, и морфологическая оценка по методике Бреслоу является очень важным прогностическим таким фактором, который, с одной стороны, влияет на вероятность лимфатического и отдаленного метастазирования, и также определяет нам показания к приведению биопсии сигнальных лимфатических узлов. Относительно меланомы слизистой оболочки, безусловно, толщина опухоли также является важным прогностическим фактором. Но относительно проведения биопсии сигнального лимфатического узла, здесь данных, к сожалению, недостаточно для того, чтобы что-то рекомендовать. Относительно стадирования по группам лимфатическим узлам, здесь тоже есть отличия. Если мы посмотрим классификацию ТНМ-8 относительно меланомы кожи, то можем убедиться, что насколько оно разнообразное и распространенное. Если же посмотреть на стадирование по статусу лимфатических узлов относительно меланомы слизистой оболочки, то мы обнаружим, что здесь просто две категории: это либо есть регионарное метастазирование, либо его нет. И в принципе то же самое касается и отдаленного метастазирования. И при этом меланома слизистых оболочек это, как правило, третья и четвертая стадия с подразделением на категории по А и C. Относительно лечения меланомы, слизистой полости носа. Рекомендации NCN 23 -го года предполагают, что лечение подразумевает, ну, прежде всего, это хирургическое лечение и по возможности включение пациентов в клинические исследования, потому что пациентов очень мало, прогноз, к сожалению, для большинства пациентов неблагоприятный, и плюс данных мало, и мировой науке нужны данные для получения новой информации, для разработки новых методик лечения. При этом то же самое и касается меланом, например, оболочки рта, ртоглотки. И при этом, например, при стадии Т3Н0 предпочтительно выполнение хирургической резекции, да, нежели применение каких-то других методов лечения локальных, например, лучевой терапии. При этом хирургическое лечение, если мы говорим прежде всего о меланоме слизистой оболочки области головы и шеи, оно предполагает прежде всего достижение отрицательного края резекции. И при этом, если смотреть на рекомендации 2020 года специалистов из Великобритании, там очень тесный момент, что первое, хирургическое лечение оно должно быть Принято обязательно решение мультидисциплинарной команды, а не хирургом единолично. Обязательно должен присутствовать хирург, который имеет опыт лечения данного заболевания. Если мы говорим о меланомии оболочке оболочки тракта с распространением в область основания черепа, то обязательно нужно присутствие нейрохирурга, поскольку, например, вовлечение опухоли уже после перехода на основание черепа и вовлечение в твердой оболочке является, в принципе, противопоказанием к хирургической резекции, поскольку, ну, во-первых, это крайне высокая травма, и, второе, ну, скорее всего, мы не достигнем отрицательного края резекции. Тем не менее, несмотря на то, что хирургическое лечение оно применяется, сохраняется высокая частота рецидива заболевания и, самое важное, высокая частота отдаленного метастазирования, даже несмотря на успешное хирургическое лечение. Поэтому роль системной лекарственной терапии против опухолей в меланомистративной оболочки очень большое значение. При этом отрицательный край резекции, безусловно, значимо влияет на выживаемость пациентов с меланомой слизистой оболочки. Если мы посмотрим на данное исследование, то видим, как драматически снижается выживаемость пациентов при нерадикальном хирургическом лечении. И при этом путь пациента, к сожалению, может приобретать вот такой вид, когда локальный процесс, несмотря на хирургическое лечение, приводит к местному рецидиву возникновению отдаленных метастазов. Относительно биопсии сигнального лимфатического узла, строгих рекомендаций о том, что это нужно обязательно делать и наличие четких показаний, каким пациентам нужно выполнять биопсии сигнального лимфатического узла, при меланоме слизистой оболочки нет. Но, тем не менее, есть ряд исследований, которые, в принципе, говорят о технической возможности ее проведения. Но в то же время, например, если это наружная локализация, например, слизистой оболочки, полости, тары, это глотки, то техническая возможность есть. Но если меланомы располагается в более глубоких отделах, например, в сероназальном тракте, или мы говорим о меланоме желудочно-кишечного тракта и какой-то другой ненаружной локализации, то проведение технически очень сложное. И к тому же мы должны иметь в виду, что... Не всегда это просто повлияет на тактику нашего лечения. Относительно селективной лимфодисекции при отсутствии клинически выраженных метастазов, например, британские исследователи в рекомендациях 2020 года по лечению меланомы-слизистой оболочки области головы и шеи говорят о том, что рутина, безусловно, не выполняется, и лимфодисекция выполняется только при наличии клинически позитивных лимфатических узлов. То есть, когда мы имеем признаки метастатического поражения в региональном лимфоколлекторе по данным лучевой диагностики или даже при патоморфологическом подтверждении. Но при этом диапсия сигнального лимфатического узла, если она в принципе технически возможна, у них нет признаков, то в принципе ее можно проводить. Но, безусловно, нужны дальнейшие исследования ее эффективности или целесообразности. Большое спасибо за внимание.